Здравствуйте, это программа «Матрица русского языка» и я, ее ведущий Андрей Григорьев. Мы находимся в центре славянской письменности слова на ВДНХ. И в сегодняшнем выпуске мы узнаем, как развивался русский язык в 20 веке, в эпоху технического прогресса, войн и революций. К концу 19-го, началу 20 века русское государство и русский язык достигают своего расцвета. В 1891 году начинает выходить очередной академический словарь русского языка под редакцией академиков Грота и Шахматова. Этот труд помешает закончить революция, хотя отдельные тома выходили вплоть до 1936 года. Нормируется русская орфография. В 1895 году выходит русское правописание Якова Грота, это выражаясь современным языком, розенталь конца XIX века. В то же время рубеж XIX-XX веков знаменовал собой резкое ускорение жизни, связанное с научно-техническим прогрессом. Сделав мощный шаг вперед в технике, человек этого времени стремился открыть нечто новое в творчестве и в языке. То, чего еще никто никогда не делал. Как сказал об этом Николай Бердяев, человек последнего творческого дня хочет сотворить еще никогда не бывшее, и в своем творческом иступлении переступает все пределы и все границы. Данное стремление развивалось в двух направлениях: синтетическом и аналитическом. Так синтетисты Символисты и акмеисты стремились к синтезу искусств, слиянию их в единую мистерию, глубине смысла, что приводило к появлению новых заимствований, созданию акказионализмов, которые, впрочем, так и не закреплялись в языке. Безжеланно туманный, закатно-розовый, царский каменный. Слова приобретают дополнительные переносные значения, активно входят в литературный язык, Слова-термины, например, термины филологии, концона, футуризм, естественно, научные термины, протоплазма, радиоэлектрический, электрический, техницизмы, которые совсем скоро перейдут в разряд нейтральной лексики. Аэростат, болт, локомотив, провод, пропеллер, семафор. Так Осип Мандельштам доведительно беседует с читателем. И глагольных окончаний колокол мне вдали указывает путь, чтобы в келье скромного филолога от моих печалей отдохнуть. Забываю тягости и горести, и меня преследует вопрос, есть ли превращение в аолисте, и какой залог пепейдевкос. Более радикальное аналитическое направление представлено в творчестве футуристов. Членение слов и текстов на атомы, поиски форм выражения смысла, словотворчества. Для футуриста слишком мало быть создателем текста. Стремление переступить все пределы и границы он ставит перед собой задачу быть творцом слов и творцом языка. В стихотворных строчках футуристов трепетались дальницы новой грядущей красоты самовитого или самоценного слова. Однако «самовитое слово» — это слово не оторванное начисто от быта и жизненных польз, Это слово, чаще всего существующее и созданное по законам языка, просто не скованное своими словарными всеобщими значениями. Для Маяковского, например, важно было, оставаясь в рамках системы русского языка, заострить слово, придать ему такую форму, чтобы степень воздействия на читателя была максимальной. Вспомним его знаменитые знаменитый миллиона Палы «Паспортина». Хлебников и Крученых стремились создать структуру альтернативную общенациональному языку, однако при этом также пользовались его ресурсами. Фактически и Хлебников, и Крученых, и Маяковский, декларируя отказ от предшествующей литературы, языковой традиции, делают ровно то, что и происходило в языке до них. Строят новые слова по продуктивным моделям, используют ресурсы диалектов, просторечия, сталкивают разные стихи в своих языках. Вспомним знаменитое «Хлебниковское». Крылышку золото золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пузо уложил, прибрежных много трав и вер, пинь-пинь-пинь, тарарахнул зинзивер, о лебедиво, о азари. И даже особый язык поэзии Алексея Крученых типа «дыр был щил у бищур, как считают ученые, базируется на фольклорной и детской зауме. Как обычно считается, революция 1917 года перевернула, опрокинула русский язык. Появляются новые слова, связанные с появлением новых понятий, активно употребляются в речи грубые, жаргонные, ненормативные слова. Массово переименовываются города и улицы из алфавита, устраняются буквы, о чем мы уже говорили в выпусках нашей программы. Новая действительность наводняется сокращениями Совнарком, ЧК, Реввоенсовет, Ревоинс, в том числе искусственно созданными именами-аббревиатурами, заменяющими традиционный русский слов. Были относительно популярные сокращенные имена, например, «Владилен», «Владлен», Ленблат от «Владимир Ленин», «Нинель» — это «Ленин» наоборот, «Ким» — «Коммунистический интернационал молодежи», «Марлен», «Маркс» и «Ленин» — вспомним известного режиссера Марлена Хуциева, «Мэлс», «Маркс», «Энгельс», «Ленин» и «Сталин» — вспомним главного героя фильма «Тодоровского стиляги». Однако нередко встречались достаточно экзотичные образования — «Винун» а это означает «Владимир Ильич не умрет никогда», или ФЭТ, или Дзефа, Феликс Ильманович Держинский, или Вист, «Великая историческая сила труда». В то же время нельзя не отметить, что на самом деле революция во многом не создавала новое, а использовала то, что уже Существовало в языке. Так неологизм и революции, которые традиционно вспоминаются, мандат, гегемон, пролетариат, экспроприация, реквизиция появились еще в XIX веке. А слово комиссар в значении «доверенное лицо, выполняющее специальные поручения, пришло в русский язык еще в самом начале XVII века. Слово «товарищ», которое стало знаковым для советской эпохи, активно употреблялось в языке уже в 15-16 веках. В 19 веке это нормальное обращение в неофициальной обстановке или в обстановке, которую человек хочет сделать неофициальной. Или аббревиатуры. Мы привыкли ассоциировать с ними советскую действительность. Помним, у Леньки Пантелеева учитель превращается в шкрава школьного работника, и даже директор Виктор Николаевич Сорокин, за которым скрыт известный педагог-техлект Виктор Сорок-Росинский, становится Викник Сором. Однако аббревиация, когда происходит сокращение слов и их объединение в одно с сохранением одной или нескольких букв или нескольких слогов широко была распространена в европейских языках уже в конце 19-го – начала 20 века. Например, крупнейшее французское профсоюзное объединение, созданное в 1895 году, всеобщая конфедерация труда, сокращенно называлось по-французски СЖТ Травай. Во время первой русской революции 1905 года возвращающиеся из-за границы революционеры-иммигранты вводят профессиональную речь политиков аббревиатуры названий политических партий ССР, КД, из которых первое всегда склонялось и дало такие производные, как СР, СРК, -ка, СРСКИЙ, СРСКИЙ, а второй сначала был неизменяемым, потом благодаря журналистам превратилось в склоняемое существительное кадет. отсюда производные кадетка, кадетский. Сокращаются и наименования учреждений торговли и предприятий промышленности. Общество для продажи изделий русских металлургических заводов, которое было основано. В 1901 году еще до революции называли сокращенно Продомето, а Руссабалт это марка первого русского автомобиля, выпускавшегося на русско-балтийском русско вагонном заводе в Риге с 1909 года. Изначально аббревиатура использовалась для удобства перепередачи телеграфных сообщений. Постоянное употребление превратило такие слова в полноценные, склоняемые, существительные. С началом Первой мировой войны в 1914 году появляются подобные сокращения из области военного дела. Главко Верх, Верховный главнокомандующий, Главко кав Главнокомандующий Кавказским фронтом, и даже Дигенарм, дежурный генерал армии, или Загоздив, заведующий газовой обороной дивизии. Военные министерство называли воен мин а морское мормин. Число таких аббревиатур росло. Неудивительно, что такой удобный и уже укоренившийся в языке способ словообразования взяли на вооружение большевики. Имя он был распространен на весь правительственный, административный и общественный аппарат. При этом обычно использовалась логовая аббревиация с компонентами СОВ или Совет, КОМ, КУЛЬТ, ОБУЧ. Например, губсов, Нархоз, горы, с полком, РИФКОМ, ПРОЛИТКУЛЬТ, ВСЕВОБУЧ, один совет или РВС, что казалось мальчишкам тех лет, звучало очень таинственно и романтично. У Аркадия Гайдара мы читаем. Листочек-то белый, а в углу буквы РВС. И дальше палочки вроде как на часах. Лишь некоторые такие слова сохранились до наших дней. Так, программа ликвидации безграмотности, сокращенно ЛИКБЕС, это слово, как именно орицательное, до сих пор встречается в языке в переносном значении. Постижение начальных, самых необходимых сведений о чем-либо, обучение элементарным навыкам. Вместе с тем, как ни странно, языку советской эпохи оказываются не чуждые Печатные в речи и устные речи церковно-славинизма и архаизма как следствие высокой патетики, например, на Голгофе пролетарской революции буржуазия распяла еще одного мученика революционера или мировая революция грядет. В любом случае, хотя формально многие слова уходят на периферию языка, губернатор, полиция, гимназия, государь нет полного отказа от церковнославянского наследия, оно уже вошло органической частью в русский язык. Однако царство хаоса и господство аббревиатур в языке длилось недолго. Уже в конце 20-х годов создается орфографическая комиссия, которая в 1940 году разрабатывает правила единой орфографии и пунктуации. Работу комиссии «Первала война» новая редакция правил была окончательно утверждена в 1956 году. Следование правилам было признано для печати и школы обязательным. Именно с 1956 года мы стали писать слова «панци» целюльник с буквой «и» после «ц», слова «по-видимому» по-прежнему через дефис, а вовремя слитно. Устранена вариативность написания одних, отдельных слов, например, «пенсне», «каравай» и «ти». Впервые было полностью сформулировано правило. После русских приставок на согласный последовательно пишется буква И вместо «и». Вместе с тем достаточно... Скоро после утверждения правил 1956 года стала обнаруживаться их неполнота, в ряде случаев недосказанность. Именно поэтому возрастает роль различных разъясняющих правил справочников для работников печати, методических разработок для школы, и имя автора подобных сборников Дитмара Розенталя в советское время для школьника значило больше, чем имена известных лингвистов-академиков. В целом, изменения 1956 года закрепились, поскольку не затрагивали сути орфографических принципов русского языка, Восходящих еще к эпохи Кирилла и Мефодия. Поэтому радикальные предложения, высказанные в 60-х, писать ночи, мышь без мягкого знака, заяц через Е, огурцы через И, вовсе отказаться от твердого знака, все, чтобы повысить низкий уровень грамотности населения, вызвали в обществе культурный шок и не были приняты.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 В 20-е и 30-е годы в обществе развернулась дискуссия о том, какая лексика должна быть включена такой словарь. Максим Горький, которого упоминал в своем письме Ленин, замедлил высказаться. В числе грандиозных задач создания новой социалистической культуры перед нами поставлена задача организации языка, очищения его от паразитивного хлама. К числу хлама относились не только церковно ставинизмы которые некоторые рьяные языковеды называли в то время словарными трупами, но также областные слова, простонародные, вульгаризмы, арго. Нет никаких причин, писал Горький, заменять слово «есть» блатным словом «шамать» и вообще вводить в литературу блатной язык. В такой атмосфере готовился первый словарь советской эпохи. К его созданию был привлечен круг ведущих лингвистов того времени – Академик Виноградов, Ладин, Винокур, Ожегов. Редактором словаря был Дмитрий Николаевич Ушаков, знаток грамматики, орфоэпии, живой русской речи, литературной и диалектной. Ушаковский словарь вышел в свет в конце 30-х годов XX -го века и даже в условиях сильного идеологического давления смог сохранить четкие академические традиции в теории и практике создания толковых словарей, отразить те изменения, которые произошли в языке после революции 1917 года. После выхода словаря Ушакова возникнет идея создать краткий, однотомный, толковый словарь современного языка, который в сжатом виде представлял бы всю актуальную лексику и фразеологию языка. Этот словарь появился в 1949 году и был назван «Малый толковый словарь», а мы его знаем по имени его главного редактора, словарь Ожигова. Словарь стал важнейшим пособием для изучения современной правильной литературной русской речи. В архивах сохранились свидетельства, с какими трудностями приходилось сталкиваться авторскому коллективу, поскольку в словаре должна быть представлена советская идеология и материалистический взгляд на мир. Рецензенты словаря писали «Аристократия авторами определяется как высший родовитый слой господствующего класса дворянства». Это определено объективистски, пишет рецензент, да еще с положительной оценкой. Надо подчеркнуть эксплуататорский, паразитический характер аристократии. В итоге толкование стало звучать так. Аристократия – высший родовитый слой господствующего эксплуататорского класса. В словаре указывается, пишет рецензент, «карга ста, – злая старуха ведьма». Рецензент неудумевает. Можно подумать, что ведьмы, в слово «дано» без кавычек, действительно существуют в природе. Нужно прибавить в ругательном смысле. Сергей Иванович Ожигов терпеливо исправляет Карга, злая и безобразная старуха. Наконец, с 1948 по 1965 годы выходит наиболее полные толково-исторические и нормативные словарь современного русского литературного языка 19-20 веков в 17 томах. Обычно он называется БАС «Большой академический словарь». Это на сегодня самый полный, завершенный толковый словарь русского языка, представляющий язык на протяжении 150 лет. Каждое значение, каждое употребление слова подтверждается рядом цитат, взятых из авторитетных источников. Чтение Большого академического словаря, включающего 120 тысяч слов, показывает, что русский язык — это непрерывно обогащающаяся система. То, что возникает в ней, может перемещаться из центра системы на периферию, но почти никогда не забывается. Важна лишь позиция и культура того, кто говорит на языке. И вообще, как писал Иосиф Бродский, не язык – инструмент поэта носителя языка, наоборот. Носитель языка – лишь средство языка к продолжению своего существования. Язык не подвластен времени, событиям общественной истории, диктату политической системы. Язык, писал Бродский, – это самостоятельная величина, самостоятельное явление, самостоятельный феномен, который живет и развивается. Язык доводит мысль Бродский до абсолюта. Это важнее, чем Бог, важнее, чем природа, важнее, чем что бы то ни было иное». Язык – это единственное, что можно противопоставить разрушающему ходу времени. Неудивительно, что в поэзии Бродского могут гармонично соседствовать элементы разных эпох развития русского языка, создавая уникальный авторский стиль, отражающий представление поэта о мире. Так, подражанием подражании сатирам, сочиненным Кантемиром, взаимодействуют у Бродского, уживаются друг с другом иноязычные заимствования, например, пароль, статуя, цифра, цоколь, драхма, перлы, кесафора, фора, церковные славянизмы, вельми, кладезь, аз, речеш, днесь, оны, нощи, мниш, взор, враны, и в том числе фразеологизм и их аллюзии, например, во время «она» левая рука не знает, что делает правая, отделять пшеницу от плевел. Также встречается просторечная разговорная лексика и фразеология. Хаять, не боись, глядячи, ноне, ушат, фразеологизм, дать порогам, хер тебе, без царя в голове. У Вродского мы читаем. Тот же простор прячет благих, кесаре копий, строит шатер, греет ногих, всадину корпий, кладит, как хлеб, кладет в уста, подчуя сирот, вовчий вертеп прячет Христа, хер тебе ирод. Аз воздает, застит рабам перла в короне, Волю дает, дав порогам белой корове, В землях и днях твердый рубеж царствию кладет, В жадных песках смерти промеж делает кладезь, Кесарем мощь копья плащ ночи иступит, Воинству рощь воинску, воинству чащ цифры уступит. Как же развивается язык в 90-е годы, узнаем в следующем выпуске. До новых встреч в Центре славянской письменности слова на ВДНХ и на телеканале «Русский мир».